Я так понимаю, он записывал вместе с Мармоком и Крейгом, у Мормока. Мы этот ролик уже видели, пох похожий. Прямо чем это, так он, по-моему, и назвал, Персонаж персонажа Джонни глаз. Давайте смотреть. Это Red Dead Redemption 2 на ПК уже. Трамвай! Трамвай, тормози! Задавил Задавил его. Но, блядь, теперь... Red Dead Redemption 2. Мы его ждали, вы его ждали. Что ж, получите. Я щелкаю случайный выбор, пока что-то мне не понравится. Я тоже случайно зажимал, я вот так и сделал тоже. Ну давай случайный выбор. Может быть, это реально хорошая выбор. Но они все страшные, поэтому, в принципе, можно с собой не париться. Ой, кай, блять! Киана Ривз было, как вернуть назад? Блять. Назад, назад, назад. Блять, не могу назад вернуть, сука. О, но короче, ты я, я выбрал. Все. Усатый, располневший Брюс Ли, это, пожалуй, мой выбор. Основ... Точнее, какой-то азиат, а больше похоже. 22? Да вы чё, ебанутые, что ли, блядь? Он седой, меня, блядь. Я, я старше этого персонажа. Да. В то время уже стариками были не в лет 30, 30 такой, наверное, седой, это он, наверное, это он, наверное, с тобой в КС играл все время, а что с ним сделать с Хотите мини-скетч, зарисовку ожидания и реальность? Да? Или нет? Какая разница? РДР на ПК, боже, как это круто. Как это непривычно. Как это круто. Это мы у слышали. А почему я мышку вижу свою, блядь? Смы в смысле, нахуй? Почему я мышку вижу? Я не понимаю просто почему это так? Почему это так, блять? Почему это вот так? Почему? И музыка у меня снова заиграла, я выключал ее, блять. Настройки сбросились. Да, да, да, это все от лица Мармока мы слышали. Настройки средние. Я ну 30 FPS вы серьезно? Я не могу выбрать седло, ебучее, Почему я не могу цвет выбрать? Потому что я тоже самую нажимал ладно ладно это все пустое настоящему ковбою пофиг на лаги настоящему ковбою не пофиг только на свое имя джон кривой глаз я не знаю джохан кривой глаз ты себе Джонни. Не, если не Мари, ну хорошо. Вот у тебя Джохан или джордж кривой хорошо, глаз. Хорошо. А меня... Давай Джонни кривой глаз. Давай, ты будешь. Марио... Марко, Путь... волосатые ноги. Марка, сухие, сухие ноздри, ноздри я... да? Не, я знаю, почему я Марко, Я Марка кривой глаз, потому что однажды в баре я случайно. Эй, я слышал, здесь разборка! что ты сказал? Да, который там нападал на всех, это я помню. Герки Джамп. Шляпу Блядь, вот он, здесь. Мормох убил Су, блядь, э, э, Олег Фонар. Муравь, вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу. Пизди. пизди. Я да, <смел> <смел> тебя Я тебя зацепил. <libata>. Я, тебя Я <смел> <смел> А Мармок убил что ли? Цепанул, повернись. Да он мирный, нормально, он виски идет пить. Мари, смотри, он уходит. Он Опять этот прибежал. Он верен. Ежет бля бля науку пошел кто это ай да бля? да да да это был там мирного жителя перерезал горло что тут происходит кого я кого я порезал вообще? он пришел случайного игрока просто. это я думал он нашел и именно после этого я Джонни Кривой Глаз Кривой хер Не да, кстати, если вы не знали, я настоящий авантюрист Джонни Кривой Глаз любит Приключения И, блять, кучу багов Короче, чем больше игроков, тем меньше ППС, я понял Класс, мне нравится Ростал, респект Это моя фраза из реакции На фармаха Как? Какого хуй? У меня Чем лошадь убила свой землю, чтобы разбить лагерь нужно в понимаешь? А ну все, поехали туда. Что? Да, поехали. Что, блять? А почему вне лошади да. ты привязал? Что? Все. Маленькая всё. воздухина висела, висела, висела. У меня весел. так лагало. Он висел в воздухе, да. Да. Я выкинул из игры. Опять лагает. Посмотрите, что... Нет. Да, блять, я в город, идите нахуй. Раз. Два. И кто кого и... заарканит? Что, что? что? почему так далеко Блин, я тебя вытянул, ты за холмом был вон там! блядь. зашелись лагерь погоди погоди да. А придушить отпустил нас. Бля шляпы. У тебя две шляпы а стреляют. Ты нахуй, две шляпы Кстати, носишь? Кстати, да, откуда <свист> вторая шляпа. <свист> да. Че за, да, чё что за что хуйня, хуйня <свист> блять? Нахуй, ты две шляпы носишь. <свист> <свист> Запускаем. Что? А если можно по две шляпы сразу носить? Или это просто баг? тебя две Что это было? Я нашел себе такого животного, которое буду носить теперь так всегда. Серьезно, это красиво. Если вы думаете, что я шучу, то вы ошибаетесь. Я буду так. Так да кого он там тащит все время? Блять, пока не уебусь. Воу -воу -воу -воу -воу. Что? Там что э? за ротацием там были? был? Сейчас ты бы Еще это видел. Немного... Одна из заповедей ковбоя – всегда быть дерзким. Звук умирающий свиньи. Не получилось быть дерзким. Не разобрался с игрой. Холь ты свистил денег? Не будет убил. Клапа того убил! Поешьте пищу, например консервы или мясо. А ты азиат! Ну да. А за это и выстрелил, да? Ну мужчина, блядь. Расист! С усами такими. Я говорю, смотри, я исполняешь ты Брюс Ли, чекни. Дивнее, что я давно хотел... Ох ты, блядь! Это самое плохое, что мог сделать. Блядь! Ух ты, ствол настал, блядь, я А, давайте набухаемся в жопу. А, Получится? Крипсы тут. Конечно. Термормок все да, ее убивал. По очереди берете и отходите сразу. У меня бутылка его в воздухе висит, блядь. Мы когда набухались в предыдущий раз на плойке, у нас баг с бутылками произошел. Тайер, блядь, занимаюсь угодно, так и не пью, блядь, умываюсь. Да отойдите вы, блять, да вы заебали, дайте мне выпить, блять, хотя бы раз. Та да отойди, говорю нахуй, блять! А потом если прыгну. дикий запад для тебя слишком стар, то у меня для тебя есть кое-что гораздо более... реклама да? Стычные. Пройди свой, да. звездный. Для настоящего ковбоя лошадь это продолжение его туловища. Блять, ну не в смысле, типа, блять, он кентавр. Ну вы ну, типа. Че все объясняю, как будто вы да. Все, на месте. А ты далеко. Я на месте. Как? Хром, ну, увы. А, да, это что мы тоже происходит? у Марвока видели. Нет, я пробежал на лошадь. Просто побежал не по дороге. Сейчас его да, я точно. Ну, хули ты подрезаешь меня, блядь. Где метка стоит? А, ну хорошо. Я же говорю, это вы повернули не там. Я вам сразу могу... сказал, а вы, нет, ты не там. Что с этой лошадью? Ты реально что ли олень не понимаю? Ты нахуй это. А что слушай? Да, ч слушай? Пчела боком бежит. Блять, такое нахуй! Что? Она дрифтит, она Что она делает? Что ты хочешь? Лошадь, что ли? Что? Так можно? Что такое? Вот вообще-то. Мне теперь без коня. А да он придет. Ладно, есть, у меня Да, да без зелья воскрешается вообще просто а, очень. Ну оно стоит денег, блядь. Пидора уебу. Взял, легнул его. Ни за что. ты, блядь, ну повези меня уже к ты. Прокатил я. Ебак, нельзя выносить, короче, кончается. Да подожди, стой, да ничего не делай. Да говорите, подожди, блядь, чуть-чуть. Я сюда, тогда хотя бы заберусь. Он так его подвесит вообще. Она не собирается, моя лошадка. Да, потому что нужно знать пробел, блядь, нужно вот так сделать. Так я просто прыгнула, бля! я хули она стоит, бля. я не могу... просто идет главное вовремя нажать space все проблемы только в этом будут вот, самый красивый а, можем вдвоем на одной лошади сидеть. Поехали. че? олег, как всегда у него получилось да. Блять, это и ты... И ты туда слишком. же? А, о, выше поляна, справа Надо именно зеленую найти такой. Смотрите, я прям вижу, что бог меня направляет туда Видели у Мармока! туда Смотрите, прям, там пятно такое солнечное Ну, Красиво. я ж туда и говорю, да, направо типа. Ты, блин. А то он блять Сука, блять Во, вот туда Сейчас Морбок спрыгнет, а... Об... Да. об угол ударится Вау а, перепрыгнуть, а? С таким с руком ухи бля, это было, блять, тут ты такой да. Это так Джонни Глаз обрел свое имя и путешествовал со своей бандой. Спасибо всем друзья, если вам понравилось, вы сами знаете, что делать. На этом все, я пойду поем, не знаю, еще что то Делают, свяжу что-нибудь, я не знаю. Здравствуйте. Все нормально работает. Абсолютно да. Да. я не могу запустить и все. До сих а пор файлы. Да, я все делал, я даже переустановил. А ты, а, очень... а, ты, а ты меня администратор пробовал запускать просто хотя бы? Всё Дефолт. Вообще, я все пробовал. Я тебе абсолютно все. Режим спать пробовал. Ты пробовал член вставить <laughs> в дисковод и запустить игру. Бля, мне нет дисковода. Ну, фьюзия, правда, Но я... это бы он сделал, да? Бля, прикинь, человек мне снова скажет, что я долбоёб, говорит, блядь, у меня нет диска, он в отчаянии отчаян, отчаян, нет. И а. а. ну, да, половину из того, что мы тут увидели, мы уже видели у Мармока от его лица. Ну да, хотя бы есть и смешные моменты. Как, почему лошадь взяла и просто так и легнула мормока? С какого фига? Ладно, если вам понравилось смотря подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лайки, пишите контакт, подписывайтесь на Джохана, и до следующего видео.